про материалы, которые у вас занимают наименьшее количество времени. Еще очень классно, что у нас есть топы. Всем привет! В этом году мы выступаем на Интершарме несколько дней. Нам очень необычно, мы очень переживали, мы очень горды своим брендом. Компания Cimelag на трех континентах, сейчас более 30 странах мира. В 2016 году ворвались в России, очень круто, быстро развиваемся. Сегодня вся команда в волнении, в переживаниях, но мы очень вообще в хорошем настроении. Меня все поддерживают. Для нас это достаточно первый опыт. В общем, все круто. Рада вас видеть в шоуруме на обучение в нашей школе. Сейчас мы на 802 втором сниму слой покажу, в принципе, какой он спец топа. Вот так, вот такая летательная компании Зимела. Вот такой замечательный кубок.